всем привет меня зовут маленькая людмила сегодня мы с вами разберем мой заказ по 12 каталогу на 20 баллов что же этот раз я заказала Вот такой вот классный гель очищающий для туалета с ароматом цитрусов код данного геля 20 293 как всегда снимаю в машине так сейчас поеду сразу же увозить к своим клиентам вот таких вот Два геля мне заказали. Также вот такой вот и мной любимый шампунь. И моей знакомой, которую, она его постоянно заказывает. Код 1894. данный шампунь у нас идет интенсивное укрепление. Классно работает. Волосы, кстати, укрепляет. Волосы не стали выпадать. Также вот такой вот спрея для очищения ванн и душевых кабин заказали с цитрусовым ароматом код данного спрея 30 0 увлажняющий тональное средство заказали код данного средства 64.17. Вот для кухни классная вещь крем паста для чистки металлических поверхностей она действительно очищает, этот с ароматом свежего грейпфрукта, код 30058, еще вот заказали такой вот бальзамчик для волос, Это яркость и шелковистость, он идет у нас для окрашенных и милированных волос, с клевером и гранатом, код данного бальзамчика 8751. Заказала дочери краску. Такой вот осветлитель для волос. Ультраблонд. год 18.054. 54 Волосы у нее длинные. Поэтому взяла три штучки. Вот такие вот распылители у меня взяли. Для бутылочек. Вот пока у нас сейчас действует акция при покупке по каталогу от 500 рублей вот такой вот крем тонизирующий для ног у нас идет гораздо дешевле, чем по каталогу. Но я взяла себе сразу несколько штучек. Действительно помогает снимает усталость и нормализует кровообращение. И также по этой же акции взяла вот такой вот кондиционирующий гель для рук. Вот, уложить клиентам подарочки. те кто делает большие заказы. Код данного средства 2724. Дала три штучки. Себе заказал вот заказала такой дезодорант. Антиперспирант. Хочу попробовать. Ни разу не брала из этой серии. Вот, попробую. Код 2590. Считала по отзывам. Очень классно работает. И вот такие вот карандашики. Маркер вот для бровей сейчас а, для глаз это извиняюсь подводка марки для глаз 5791. 91 вот у меня дочь заказала потом вот такой вот карандаш для бровей 50 209 и 55 374 и масочки кислородная экспресс маска для лица Матирование и очищение. Код данной масочки 1043. Такие две маски. Вот получился небольшой заказик на 20 баллов. Кому что-то непонятно, пишите в комментариях. Отвечу на ваши вопросы. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока-пока.